году происходит резкий переход от ламповой технологии, от уртудных газоразрядных ламп, к лазерной технологии. И в этом году мы представили огромный модельный ряд, начиная от моделей со световым потоком от 2000 люмен до 30 тысяч люменов. Эта тенденция будет продолжаться, возможность использования данных проекторов безгранична, так как используется твердотельный источник света, соответственно, можно вращать данное устройство без всяких ограничений. Возможность использования 20 тысяч часов при максимальном световом потоке или установки в ситуационных центрах для создания бесшовных изображений, например, нагрузки до 10 лет, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без замены источника света. То есть таких плюсов очень много, и компания Panasonic делает да, серьезную ставку на развитие лазерной технологии. На выставке АВФокус Москва 2016 года компания ATEN представила как свою хорошо зарекомендовавшуюся бесшовную Simless технологию уже известную покупателям так и новые продукции это медиаплеер по возможности построения стены, классический контентный медиаплеер и система управления если говорить о медиаплеере то помимо того, что это классический медиаплеер с поддержкой контента, виджетов и так далее он еще может делать вот такие видеостены. Арт-стены, назовем их так. Например, такую. Или вот такую, как у нас указано на баннере. Также мы рассказали о нашей системе управления. Вот маленький есть баннер. Классические системы управления, а управление аппаратными средствами. Аппаратными средствами в офисе это система коммутации и релейные оборудование, которое может быть использовано в любых помещениях. Основной тренд, который сейчас наблюдается, это лазерные источники света в проекционной технике, но наравне с этим я хотел бы обратить внимание на еще один тренд в сфере взаимодействия с устройствами отображения информации, это вывод информации с мобильных устройств без подключения различных проводов и прочего. В скором времени появится в компании решение, которое позволит реш... обеспечить вывод информации как с мобильных устройств, так и с стационарных источников, информации с компьютеров напрямую без всяких проводов на проекторы, на панели. Это будет инновационное решение.